периоды ураганов или сильных ветров, они забираются в кроны деревьев, причем тех деревьев, которые у нас огромные, кронистые, это фикус или сипперс. Я вам покажу картинку, и вы увидите, что на самом деле деревья огромные. Так вот они сидят, прячутся, и прячутся там от ветра, это их как, это как их убежище там. И потом во время ветра или после, они просто впадают на голову прохожему и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 Они только приезжают по звонку жителей, когда игуаны не то что становятся агрессивными, а <смех> нарушают природный закон. То есть, видимо, создают какую-то а, ситуацию. Сказала, как бы, земля, почва проседает. А, да, это... и второе. Игуаны в городе. <смех> Enjoy. Enjoy.